Я все время читаю комментарии под нашими видео, в том числе ругательные. И мне очень нравится один тролль, который все время пишет нам, «Вы, проклятые БЧБшники, продали свою родину, святую Беларусь!» а Мы россияне, но мне чертовски приятно, что кто-то нас принимает за белорусов. Жесу и белорус. Наверное... Самое важное сейчас в мире то, что происходит в Беларуси, с Беларусью, вокруг Беларуси и чем это все вообще закончится. Об этом с Натальей Радиной, главным редактором харти 97», бывшей политзаключенной, ну и нашим постоянным экспертом по Беларуси. Наташ, привет. Добрый день, Игорь. Наташ. Что будет дальше? Я думаю, дальше будет борьба и победа. Мы же с тобой давным-давно знакомы, как ты знаешь, что как бы ни было тяжело. Я считаю, что нельзя сдаваться. И мне кажется, что режим Лукашенко, судя по тем безумным действиям, которые сегодня совершает диктатор, он, в общем-то, доживает свои последние дни. Я знаю, что Лукашенко в стране ненавидит. Я вижу, что солидарность с белорусским народом нарастает. Я вижу, что народ готов продолжать борьбу и понимает, что при этом режиме не отсидеться, не выжить не удастся. Поэтому это дает мне надежду на то, что все будет на самом деле у нас хорошо. Наташ, мы знаем с тобой прекрасно, да еще и по Бахтину, что все-таки карнавальная культура, она может разрушить все что угодно, и уж по крайней мере образ диктатора и страх. Может быть, есть... Из то, из белорусского рока, что мы не знаем, из белорусской музыки, белорусских спектаклей, что ты нам дашь послушать? Что нужно слушать? Прошу Же Суи Белорус. Ну, даже мне сразу пришла в голову группа Тор Бенд, да, которая вот так вот выстрелила очень серьезно накануне избирательной кампании, во время избирательной кампании, во время этой э, революции. То есть вот просто найдите Тор Бенд да, и их песни. Одна из них вот живее Беларусь, и ну там масса песен, которые вот просто в десятку. Вот в десятку, и которые очень заряжали и продолжают заряжать людей вот, на протест. У меня есть любимый белорусский персонаж. Его мало кто знает. Уроженец Могилева. Николай Судзиловский. он родился в середине XIX века, был юристом, медиком, биологом, этнографом, открывал островов в Тихом океане, основал кучу компартий, был знаком с Карлом Марксом, был президентом Гаваев и боролся против присоединения Гаваев к Америке, в Японии готовил приворот в России и так далее, и так далее, и так далее. Когда я изучаю биографию, я с ними думаю, боже мой. Мне кажется, это последний настоящий революционный белорус, такой а, без границ. А вы какие-то очень все-таки добрые, вы мягкие, вы разуваетесь, когда встаете на лавочке. А, может, поэтому как-то не получилось и в этот раз тоже? Нет, все получится, я убеждена. Знаешь, Оля, никто не верил, что в Беларуси будет революция, а я и, и другие лидеры оппозиции говорили, будет. Да, это, например, те же лидеры Европейской Беларуси всегда говорили накануне 2020 года, что будет в Беларуси революция. И мы стали свидетелями вот этого чуда. То есть для многих это было чудо, как это произошло. Поэтому если я была свидетелем одного чуда в течение своей жизни, я уверена, что буду свидетелем и другого. А что касается белорусов, да, мы европейская нация. Возможно, не было силовых действий, хотя по факту силовые столкновения в белорусских городах в августе были во многих. По факту они произошли. Но вы должны понимать, что мы имеем дело с более жестким режимом, чем режим Януковича в Украине, чем режим, который был в Грузии или в Кыргызстане или даже в Сербии. То есть это невозможно сравнивать. Наш протест мирный, и оппозиция в Беларуси всегда исходила из концепции Джина Шарпа и придерживалась ненасильственного сопротивления, опять же, исходя из состояния белорусского общества. Уроки августа сентября 2020 года. Вы не хотите стать пожестче? Радикализация, безусловно, происходит само собой. Да, то есть, потому что... Люди понимают, что кто, эти, кто, кто такие эти орнуновцы, глубопики да, то есть ненависть к ним, конечно, запредельная, они боятся даже ходить по улицам. Одной из информаций что, на самом деле сотрудники милиции, даже рядовые, они боятся ходить по улицам городов в форме. То есть они же почитают одеваться в штатское, потому что они как только выходят в форме, они чувствуют вот эту ненависть, которая исходит из, от людей. Поэтому я бы не стала белорусов ни в чем упрекать. То, что народ восстал, то, что народ так массово вышел на борьбу, и то, что эта борьба не прекращается вот уже почти год, потому что партизанские акции в Беларуси продолжают проходить каждый день. Но это говорит о том, насколько силен дух народа и насколько в нем сильно вот это сопротивление. Но мне кажется, всех уже пересажали, а кого не пересажали, тот уехал. А я очень хорошо помню, как... Ну, выдающиеся российские, советские диссиденты, которых высылали, которые были вынуждены уезжать, тот же Буковский Владимир Константинович, говорили о том, что иммиграция – это самое неудачное решение для человека, который хочет изменить мир. А получается так, что либо иммиграция, либо сидишь. Нет, но Буковского выслали Советского Союза в конце 70-х. Это была совершенно другая ситуация. Сейчас не имеет большого значения, где человек находится. То есть вообще способов коммуникации масса. И не все уехали, не всех пересажали. И мы сегодня говорим о том, что может действительно разрушить режим Лукашенко, что может ударить по нему очень сильно. И есть три вещи. Это международные санкции, именно экономического характера. Финансовое торгово, а также забастовки. И я знаю, что уже идет э, активная подготовка к забастовкам э, не только на э, промышленных предприятиях, но и среди бизнеса и сотрудников бюджетной сферы. Ну и безусловные протесты. Прошлогодний протест. Дал миру целую плеяду белорусских имен, которых мы, конечно, все знаем: это и Тихановский, и Тихановская, и Бабарика, и Цыпкала, и много-много-много кто еще, и, конечно, мы не забываем Марию Колесников, сидящую в тюрьме. Очень большой спектр ярких личностей, у которых самые-самые-самые разные, тем не менее, взгляды на политику. Просто сейчас не до этого. Как ты считаешь, белорусская оппозиция, она объединена или все-таки есть какие-то противоречия, которые не преодоли бы? Ну, хороший вопрос. На самом деле, реальные белорусские лидеры, лидеры сегодня находятся в тюрьмах. Это люди, которые готовили революцию. И, конечно же, то, что произошел определенный спад протестов, это связано с тем, что вот на волне революции появились не очень компетентные люди, которые не знали, что делать с вот этим огромным количеством людей, которые вышли протестовать. Если бы во главе протестующих были, например, Николай Статкевич, Павел Северинец или даже Виктор Бабарыка, я думаю, что была бы совершенно другая ситуация. Или Сергей Тихановский, да. Но этих людей арестовали еще накануне избирательной кампании и мы увидели то, что мы увидели. Сегодня я призываю лидеров, которые есть, которые так называемых новых лидеров, быть более принципиальными. Призываю их поддержать всеми силами, громко, в голос, четко и ясно, введение экономических санкций в отношении режима Лукашенко, но и заниматься меньше самопиаром, там, туристическими поездками, а реально работать с людьми. Вот кто будет это делать, на мой взгляд, тот останется лидером. А кто э, не будет, ну, те, тех ждет забвение, на мой взгляд. Потому что у людей уже есть определенное разочарование, они ждут от лидеров э, четких, конкретных, активных действий. Э, и надо соответствовать вот этим ожиданиям народа. Многие оппозиционные политики, и политологи, наблюдатели э, хорошего экспертного класса э, говорят одно и то же, что если не поддержка России... А никакого Лукашенко давно бы уже не было. Да, это не Бог есть какие-то деньги. То есть Лукашенко, конечно, сегодня хочет большего, но я думаю, что это больше он вряд ли получит. И всего того, что у России есть свои собственные экономические проблемы, всего того, что его режим не легитимен, режим банкрот, состояние экономики очень тяжелое. Я не думаю, что Россия в состоянии дальше вот. Содержать вот этот режим, такой чемодан без ручки. Но всех очень смущает, многих смущает этот самый чемоданчик. Вот сидит такой Путин, рядом с ним сидит Лукашенко. Когда они переговариваются пять с половиной часов, а рядом с Лукашенко стоит чемодан. Я вас проинформирую, я пользуюсь таким доверительным отношением с вами. Хорошо. Захватил некоторые документы. Все время хочется сказать, он ну, флешка же есть, да? но как-то чемодан с документами... Как-то все это очень странно. А как это так получается? Что за секрет природы власти? Что человек неграмотный, не держащий никакой связи с реальным миром, не понимающий, что он смешон. Как это вообще вами, белорусами, европейским народом в 21 веке Люди, которые дают, наверное, не знаю, наибольший процент, я знаю, программистов в мире. Как это такое с вами случилось? Ну, как случилось? Человек захватил власть вооруженным путем, удерживает ее на протяжении нескольких. А для этого ума не надо и, для не того, не не чтобы держать страну. Страны России. Вот и все. А не нужно для этого ума, чтобы держать страну. Если вооруженным путем, не обязательно. Понимаешь? То есть это же не белорусы его выбирают. Он проигрывал президентские выборы еще в 2001 году. Он всегда фальсифицировал все избирательные кампании. Он удерживает власть, вооруженных путем. Понимаете, и протесты и белорусской оппозиции, они же начались не в 2020 году, они продолжаются с 90-х годов, со второй половины 90-х годов, когда Лукашенко пришел к власти. Тут 20 лет больше уже, 21 год происходит вот это вот все поддержка России и так далее, и так далее, но это же может длиться до бесконечности. Ну, послушайте, ничто на свете не бесконечно, все имеет свой конец, в том числе и режим Путина. Вы же посмотрите, какое недовольство в России его правлением. Я не думаю, что у вас дела намного лучше, чем в Беларуси. Ну, мне кажется, что в России совершенно другая ситуация. Путин в России имеет поддержку. Я думаю, что он имеет реальную поддержку, но это не поддержка как общенационального лидера, а поддержка, знаешь, какая, лишь бы не было хуже. Потому что у нас на генном уровне, да и вообще это знают еще и наблюдатели, что как только получается пересменок, любой пересменок, происходит дележ сферы влияния. И все это происходит за счет народа. И будет ли после Путина Шойгу, или Сечин, или Навальный, проблемы будут, по большому счету, у народа. И поэтому стабильность здесь народу нравится, потому что это оттягивает эту неприятную ситуацию. Вы знаете, жизнь сейчас такая непредсказуемая. Все меняется. На это повлиял, повлиял в том числе и ковид. И поверьте мне, мы можем быть свидетелями очень неожиданных событий. Нельзя недооценивать силу народа. А как на это повлиял ковид на революцию? Нет, ну люди увидели, насколько неадекватен Лукашенко. То, в общем-то, все понимали, что у власти не очень психически здоровый человек. Но когда он стал отрицать коронавирус, и когда погибли десятки тысяч человек по его вине, из-за того, что в стране не был введен даже элементарный карантин, что по-прежнему работали и рестораны, и кафе и все учреждения образования и предприятия, это вызвало в людях протест. То есть ну, борьба за свободу стала борьбой за жизнь. Санкции против Беларуси. Я говорю именно санкции против страны, а не против граждан. Против, прежде всего, каких-то больших экспортных предприятий. Урал Калий, как лично Миза Лукашенко, связанная с Лукашенко, по крайней мере, как это утверждается. А еще какие-то вещи. Любой пропагандист белорусский скажет, что эти санкции ударят прежде всего по населению Беларуси, которая так не очень хорошо живет. Ну, ты правильно сказала, то есть это говорят пропагандисты и люди, которые там тайно или явно работают на режим. Потому что на самом деле я разговариваю с людьми, я мониторю социальные сети и я знаю, что люди в Беларуси в большинстве своем поддерживают экономические санкции. Некоторые называют это даже химиотерапией. То есть люди понимают, что это реально может им помочь. Что это что через экономические санкции будет нанесен серьезный удар по режиму Лукашенко? Поэтому мы и говорим, что сегодня необходимо вводить санкции на поставки нефтепродуктов из Беларуси, вводить санкции против Беларусь Калия прекратить закупки калийных удобрений из Беларуси, вводить санкции против других предприятий градообразующих, а также против банков, вплоть до отключения Беларуси от системы СМИР. У нас тысячи политических заключенных сегодня в тюрьмах. Понимаете? То есть, как минимум, цель, наша цель, цель этих санкций — освободить этих людей, потому что люди гибнут сегодня в тюрьмах. А вот в случае Витальда Шурка, который был убит в Шковской колонии, Случай вот парня Дмитрия Остаковского, который выбросился со шестнадцатого этажа из-за того, что на него оказывалось давление Следственного комитета. Условия содержания политзаключенных в Беларуси чудовищные, понимаете? То есть они на особом режиме, у них их помечают специальными жел, желтыми бирками в тюрьмах. То есть это значит, что их могут там и травить, и избивать, и все, что угодно. У нас есть информация, что была попытка отравления, в том числе, и лидера оппозиции Николая Статкевича, когда его допировали из Жодинского сезона в Гомель. То есть, на самом деле, вот сейчас нет времени размышлять. Нужно думать о людях, которые сегодня оказались заложниками этого режима. США вот ввели уже санкции против девяти белорусских предприятий. То есть возобновили те санкции, которые были введены в 2008 году и привели к освобождению, кстати, политзаключенных и кандидатов президента Александра Казулина. Я очень надеюсь, что эти санкции будут расширены, и к ним присоединится Евросоюз. Чем помочь? Чем среднестатистический человек, россиянин, немец, американец, украинец, чем может помочь Беларуси или белорусскому политзаключенному? А... В первую очередь э, солидарностью с белорусским народом, помощью ну, семьям репрессированных, тем, чтобы человек говорил о том, что происходит в Беларуси, выходил на акции солидарности с нашей страной и оказывал давление на свои правительства. Есть ощущение, у многих есть такое ощущение, не только у меня, что э, все-таки история Беларуси все-таки довольно сильно переменилась и пошла по другой колее э, в момент. Посадки известного самолета Ryanair. Что это было? Нет, ну это была демонстрация безумия Лукашенко. То есть, это совершенно понятно, что у власти находится сумасшедший человек, который не в состоянии просчитывать свои действия на два шага вперед. Есть желание э, держать власть любым путем, показывать собственную силу и крутизну. Но в итоге он показал, только собственная глупость, недальновидность, но ну и подтвердил свой диагноз, поставленный психиатрами. Поэтому для белорусов, в общем-то, это не было шоком. К счастью, проснулся Запад. К счастью, мир понял, что режим Лукашенко угрожает не только белорусскому народу, но и, в безопасности всего региона и всего мира. И, в общем-то, я приветствую тот шаг, что сегодня э, самолеты Белавиа не пускают э, в цивилизованные страны, и что территорию Беларуси закрыли для э, пролетов. Роман Протасевич в аэропорту «Афин» писал, что, кажется, за ним следит гобня. Uh, ну, я почти цитирую его это его выражение, я его не очень люблю. Не досчитали все-таки четверых российских граждан на борту, ну и так далее. А вообще означает ли это, что КГБ Беларуси uh, так активно и в общем эффективно работает за границей? Нет, но есть информация, что это была совместная операция белорусских и российских спецслужб. Во всяком случае, российские спецслужбы могли поделиться информацией, как бы на каком самолете будут лететь белорусские оппозиционеры. Но главную вину я возлагаю, конечно, на белорусские власти знаю, что инициатором был лично Лукашенко. Ну, Ты давно, очень давно раздражающий фактор для Лукашенко – а, может быть, он даже привык к тебе, как, я не знаю, как, ну, раздражает, раздражает. А, Свыкся свык с тобой. А ты не замечала слежки за собой, за границей? Ну, было разное, то есть была и слежка, были и постоянные сообщения с угрозами, были намеки разного характера, что со мной могут сделать, что знают адрес и прочее, прочее, знаешь, но... Я стараюсь на это не обращать внимания. Я сейчас нахожусь в Польше, в принципе, чувствую себя в безопасности. Вот. Конечно, осторожность не, не помешает, и мы предпринимаем различные меры для безопасности своих сотрудников. Но, понимаешь, надо меньше бояться и больше делать. Вот я так к этому отношусь. Я большой пессимист, то есть стараюсь быть реалистом, поэтому пессимист. И когда я смотрю на Россию, и вот я считаю, кто поддерживает, безусловно, например, Путина? Бюджетники, армия и семьи, СИН и семьи, судейский корпус и семьи, судебные приставы и семьи, плюс поставщики, плюс семьи поставщиков, бизнес завязаны на все на это, плюс администрации, плюс семьи, плюс бухгалтерия, плюс полиция, плюс ФСБ. И коэффициент семей, что надо помножить, там, теща, и тещин бизнес, и так далее, и так далее. и того получается такое го го Так получается с Беларуси то же самое, раз Лукашенко опирается на штыки, штыки же тоже белорусские, тоже же граждане Беларуси, помноженный коэффициент семей, которые от, этого, от этих штыков зависят. А, так может быть, просто он сильнее, потому что а, штыки тоже белорусы, он же не оккупант. Да, его поддерживают вот эти чиновники из ОМОНа, из ГубОК, из КГБ, силовики, в общем -то, которые сегодня уже оказались вне закона. Они знают, что за совершенные преступления их ждут суды. Да? То есть запущен уже международный механизм преследования представителей силовых структур правительства Беларуси, которые участвуют в подавлении мирных демонстраций, в давлении на людей, и эти люди знают, что их ждет. Суд международный, вероятно, в Гааге, так и независимый белорусский суд, который будет в стране, я убеждена. Это не российская ситуация абсолютно, то есть я бы не стала сравнивать. Гарри Каспаров, давно уже живущий в Америке, тут на днях очень хорошо сказал, когда вы спросили, что может объединить российскую оппозицию. Он сказал, а что, российскую оппозицию так прекрасно объединяет уголовный кодекс. И у меня такое ощущение, что ровно то же самое объединяет и белорусскую оппозицию. Все в одной, в общем, уголовной лодке, в страшной лодке. Я все-таки возвращаюсь к этому своему вопросу. Возможно ли в первом веке восстание, революция, перемены без лидера? Наша тоже нет лидера. В Беларуси огромное количество лидеров. Понимаете, то есть вот этот вот патернализм, он, мне кажется, здесь не совсем уместен. В Минске огромное количество э, дворов, да, которые выходят на протесты. Да? То есть это что же уникальная белорусская ситуация, когда проходят постоянно дворовые марши. Поверьте мне, вот в каждом этом дворе есть лидер. То есть э, ну, люди же не стадо, им не нужен кто-то один. Понимаете, самое же главное, это осознать ответственность. Я ответственна за свою страну. Я готова отстаивать ее национальные интересы, и я уже лидер, понимаете? И так думает огромное количество людей в Беларуси. Поэтому, а что касается вот объединения, то я не думаю, что нас объединяет всех уголовный кодекс. Объединение должно быть в действии, понимаете? И тогда это будет реальное объединение. Если люди готовы действовать, если готовы менять ситуацию, то они просто априори будут вместе. Мы все наблюдали, там, Светлана Тихановская, которая совершенно случайно занесло в политику, ну просто случайно, она не готовила себя к этой деятельности. А что ей делать-то, например? Ну, слушай, ну, человек-символ, да? за человека проголосовали, потому что, в общем-то, голосовать больше было не за кого. Да? То есть, безусловно, как бы она ей символ, она вошла в белорусскую историю, и она там останется. Да, но, конечно, Светлана, ну, она не в состоянии управлять никакими процессами. Ты правильно сказала, она к этому не готовилась, она к этому не готова. Но это, это не, не упрек, да? Это просто ну, это, это ну, упрек, факт, Это не упрек, это просто констатация да? факта. Да? То есть, и просто ну, как-то надо признать, в том числе и ее советникам, да, что из ничего ничего не бывает. А дай мне совет. Уже сейчас, после вот ужесточения, очень серьезного ужесточения репрессий в Беларуси, мы хотим поговорить с дворовыми лидерами, с белорусскими журналистами, с политологами, которые остались в Беларуси, я говорю себе «нет». Я не буду с ними говорить, потому что я боюсь их подставить. Я боюсь, что они будут говорить честно, открыто то, что они думают, то, что мне нужно, то, что зрителям нужно. А на следующий их арестуют, и тут мы все будем виноваты, я буду виновата. Что им делать? Те, кто остался в Беларуси и рискует каждый день. Беречь силы, беречь себя, продолжать делать то, что можешь. А можно делать много так, чтобы остаться на свободе. Это может быть и помощь семьям политрепрессированных, это могут быть и партизанские акции. И помогать сейчас в подготовке забастовок, распространять информацию подпольно, всеми возможными способами. И это очень много, и не надо, мне кажется, вот рисковать через интервью, да оно того не стоит. Если человек бастует, у него достаточно серьезный риск быть уволенным, потерять средства к существованию и получить не знаю, там черную метку, нигде больше на работу не возьмут. Как-то оппозиция готова поддерживать людей, которые будут так рисковать? Забосоки должны носить, конечно, массовый характер, и это будет как раз-таки обезопасить людей. Риск потерять работу, безусловно, есть, но дело в том, что сейчас и так идут массовые сокращения на белорусских предприятиях. Понимаете? И ситуация в экономике будет ухудшаться. Если уходит большинство с предприятия, то наказать всех власти не в состоянии, потому что предприятие не может избавиться от большого количества специалистов. Понимаете, если они попытаются уволить всех, кто забастует, то предприятие станет автоматически. Даже, знаете, найти столько штрейкбрейхеров, да еще со, со соответствующей специализацией, со соответствующим профессиональным уровнем невозможно. Потому что даже в августе, когда пытались вот таких э, заменить рабочих на штрейкбрейхеров, мы наблюдали смерти на производстве. Например, там, рабочий одного из предприятий, он просто не справился с новым оборудованием, понимаете, это еще опасно. Вот, поэтому, нет, забастовка, мне кажется, это реальный такой шаг, это то, что нужно делать, и это окажет очень серьезное влияние на изменение ситуации. А главные предприятия белорусские, от которых будет зависеть успех забастовки, ну, я сразу вспоминаю, БелАЗ, например, да? а, кто еще? Нет, ну это и БелАЗ, это Интез, Минский тракторный угу. завод, это беларусь Кали, это Гродно-Азот, это нефтеперерабатывающие предприятия в Новополоцке, в Мозоре. А, то есть огромное количество заводов, которые еще пока в Беларуси работают, то есть они могут остановиться. Спасибо, Наташ. Живее Беларусь! Живи вечно!